Всем привет! Сегодня еще один способ оптимизации. Даже не то, что способ оптимизации, а, а указать на, на кое-что. А, смотрите, я думаю, вы знакомы с а, вот таким вот ключевым словом Volatile. Volatile, volatile говорит компилятору не использовать эти переменные в оптимизации, вот просто брать и не использовать, вот брать и не использовать. Ну, обычно это делается тогда, когда у нас доступ к переменным может быть, может осуществляться с разных потоков, и если компилятор оптимизирует использование этих переменных, то... Короче, все может работать не так, как надо. Но ну, это один из популярных способов. Где-то еще Волотаево применяется. Ну, в основном там, где доступ к этой переменной происходит из других м -м, потоков. В основном где-то вот так вот. вот. Либо там передаются адреса, еще... Короче, Волотаево говорит не оптимизировать. Теперь смотрите. но ну, такое может произойти. Такое может произойти, когда у вас э, вот так вот в цикле вы складываете, к примеру, две перемены Или умножаете. Вот э, значение их вот здесь не задается, например. Э, вот. но ну, откуда-то эти значения берутся. Вот, ну, давайте я там проинициализировать не, проинициализировать не буду. Вот. Или давайте, или не, не буду. Вот, короче, смотрите, нормальный компилятор сделает такую оптимизацию. То есть он посмотрит x плюс y, посмотрит, что в этом цикле не вызываются никакие функции, этот x, y не изменяется, то он, конечно же, вычислит это значение перед циклом и сюда поставит результат. Вот и все. Но в случае с volatile он делать этого не будет, и он оставит все так, как есть. То есть в цикле каждый раз будет производиться вычисление суммы этих значений. Ну, либо суммы, либо там, умножение, либо еще чего-то. То есть вся идея вот этой не оптимизации, а идея вот этого видео в том, чтобы обратить ваше внимание, если у вас есть volatile, то оптимизатор не будет оптимизировать, поэтому о -о, обратите внимание на свой код. Возможно, ну возможно у вас ну, вот не такие простые и очевидные вещи. Возможно немного есть неочевидные вещи, но посмотрел, к примеру, такое, вы такие ё моё, точно. У меня же есть volatile и там я полагался на оптимизатор, а оптимизатор зараза не про оптимизировал. Вот. Короче, надеюсь, идею поняли. И теперь давайте-ка давайте сравним результаты на трех разных компиляторах. Так, флаги оптимизации какие? О0. Вот так вот. Мы сейчас, Я сейчас сравню О0 и О2. Все, О1 не буду трогать. Так, давайте силенг посмотрим. Что у нас силенг? Not Optimize и Optimize. Смотрите-ка. А оптимизированная версия, оптимизирована результат на лицо. GCC. Болеем за GCC. GCC в этом случае показывает одинаковый результат. Интересно, давайте еще раз запущу. Понятно. Ну давайте. intel компилятор. Что такое? Вот у Intel иногда какие-то такие непонятные... Скачки происходят. Давайте еще раз. Ну, короче, Intel показывает практически тоже результат, что и GCC. В некоторых местах Intel очень похож с GCC по результатам. Что, как для меня, немного странно. Я думал, Intel это круто для интеловских процессоров. Возможно, нужно устанавливать правильные флаги. Короче, вот, ничего, по 18 тысяч. Так, где тут GCC? GCC был вот тут тоже по 18 тысяч. Хм. вот так вот, вот так вот, а у силенга, у силенга 14000 с оптимизацией, ладно, ладно, давайте уже О1 поставим, сравним, по-быстренько, по-быстренькому, по-быстренькому надо пересобрать, и О2, то есть сейчас по-быстренькому, быстренько, давай быстренько, быстренько собирайся, Beam compare, давайте силенг, ну-ка, ого, было 17 тысяч, а уже он по 4 тысячи. Ого, смотрите, разница, да? Нормалек, GCC, болеем же за GCC, но, блин, за него болеть... Смотрите-ка, в оптимизированной версии GCC э, выполнение даже дольше. Очень интересно. Ну и давайте интелловский посмотрим, может... Ого, у intel -а вообще... У интеловского компилятора вот эта оптимизированная версия работает два раза быстрее, даже больше. У GCC медленнее, и у c быстрее оптимизации. Вот так вот. И это на одной архитектуре, прошу вас заметить. А есть еще э, IBM-овский, как минимум, компилятор. Есть еще какой-то компилятор, ну, под Linux, да. Так что вы видите, что перед тем, как оптимизировать, нужно... Четко себе э, обосновать. А нужна ли оптимизация? Везде ли она сработает? Конечно же, круто пересобирать какой-то программный продукт для каждой конкретной платформы. Э, вот. То есть для одной платформы это один компилятор, одни флаги, для другой платформы это другой компилятор, другие флаги. Но это все затратно по деньгам, конечно же, но зато по скорости может быть очень, ну, максимально может быть оптимизировано, да? Смотрим Силенг. Силенг на уровне o 2 дает хороший прирост в производительности. Наша оптимизация. Смотрим GCC. Ну-ка, GCC не подведи. Для GCC такое себе. Такое себе. Да, конечно же, было бы нас очень много. Можно было бы вот это разбирать на уровне ассемблера. Можно было бы. Ладно, но для GCC тоже уровень o 2 Дал прирост. И давайте интеловский. Ну, интеловский, походу, будет похож на GCC-шный. А, нет. Сейчас надо перезапустить. Ух ты, блин, смотрите, удивил. Интеловский компилятор удивил. Елки, А что, смотрите, а вот такой какой-то интересный разброс. А, возможно, возможно, оно кеширует. Дело в том, что Intel кеширует, наверное, какие-то результаты для себя. Короче, смотрите, результат тоже довольно-таки неплохой, почти в 5 раз, ну и даже в 5 раз. То есть для Intel а это очень неплохая оптимизация и для Silenga, для где наш Silenga был? Не понял, не понял, не понял. Вот, вот, вот, вот был Silenga, вот. В этом случае у нас результат Intel а схож с результатом силенга. А вот GCC не, совсем не порадовал. Но в любом случае оптимизация есть. И вы убедились это на трех разных э, э, компиляторах и с разными флагами. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.